Такой слайд, он чуть-чуть, я его попробую вам э -э, разшифровать, да? Тоже реальная доходность, то есть верх инфляции, различных классов активов, но здесь только три взяты: акции, акции американской компании, видимо, p 500, к нему вернемся, кто не знает, поясню. И это, соответственно, гособлигации США, десятилетние, и краткосрочные векселя. Вот если инвестировать на один год, пока рассматриваем вот здесь вот, да, только в акции то за большой-большой, тут почти век исторический промежуток, ваш разброс доходности по итогу календарного года мог быть от минус 40 до плюс 60. Все хорошо переносят плюс 60 и очень по-разному минус 40. Если вы продлите ваш временной горизонт инвестирования разовый, раз инвестировали и 5 лет вы держите в акциях СНП 500, до 5 лет, то этот разброс доходности станет уже значительно меньше. Но минус 10 по итогу 10 лет вы могли получать. Что это означает? То есть вот здесь 28 год 12 да, в данном случае. То есть 28 по 38. Потом с 29 по 39. С 30 по 40. Понимаете? Да? То есть нарезано вот таких вот там 100 портфелей, проанализировано и увидели, что какие-то портфели были здесь. То есть хуже, чем минус 10 не было. Лучше, чем плюс, сколько тут, например, там 27, наверное, тоже не было. С увеличением нашего временного горизонта у нас вот все эти кризисы, катаклизмы, которые там один раз была, Великая депрессия, это, кстати, все минуса, они туда-то и сказывались. И это очень важно, когда вот этот 29-й год затронут. Потому что очень любят, знаете, показывать на каких-нибудь исторических промежутках. И я сегодня это буду показывать, я оговариваю заранее и там вам скажу, что последние 10 лет рынки-то росли в большую часть своего времени. И это не значит, что это брать за ориентир, что всегда так было и так будет. Скажите, можно я приоткрою? Не сдует никого? Ну, меня Ньютон держит, меня точно не сдует. Если мы посмотрим на десятилетние облигации, то тоже инвестирование на, сроком на один год имеет достаточно большие колебания, да, но значительно меньше, чем в акции. И точно такая же картина при увеличении срока у нас скажем так более предсказуемые результаты. Если мы берем короткие какие-то облигации, то это разброс еще меньше, и тоже все сужается, разброс доходности с увеличением срока. То есть здесь закономерность однозначная. При увеличении срока мы более предсказуемо можем какой-то там доход ожидать. Но если мы возьмем средний, то видите по акциям он вот здесь, это все та орел, которая сверх инфляции. Вот те самые 6,7, вот потом ниже облигации, вот фикселя, то есть практически около нуля и вот депозиты по большому счету можно вот сюда вот отнести это аномалия что у нас были депозиты у меня самого были 12 с половиной валюте в восьмом году и где гарантированно и возврат и всего и так далее ну хорошо что все вернулось что называется то гарантированно тоже нужно как бы понимать с какими-то сносками но ждать того я к тому что вам всем вам нам нужно изучать финансовые инструменты, другие, ждать, что депозиты нам банки предложат, и мы вдруг будем просто 10% процентов или 15% и так далее получать, не стоит.